Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Скорпион на июль 2021 года. Сразу хочу сказать, что июль будет очень хорошим месяцем в эмоциональном плане. Во-первых, затмение уже позади. А Во-вторых, Меркурий к этому времени уже развернется в прямое движение, и по сути весь июль он движется на хорошей скорости, и поэтому июль подходит для того, чтобы отправляться в поездки, для того, чтобы решать вопросы, связанные с темой обучения, бумажных дел, документов, и особенно актуально это для вас, и касается преимущественно второй половины месяца когда Меркурий будет проходить по вашему девятому сектору. Но все таки важнейшим аспектом этого месяца является соединение Венеры и Марса. В астрологии этот аспект называется аспектом страсти, и он представляет собой сильное увлечение чем-то или кем-то. И так как Марс является вашим управителем, управителем вашего знака, то вы очень сильно ощущаете энергию этой планеты и соединение Марса с Венерой будет делать вас в этом месяце более мягкими, чувствительными. Для многих из вас этот месяц может быть связан так или иначе с темой отношений. И это может быть и дружба, и любовь, и деловые отношения. Но в любом случае Венера будет давать желание взаимодействовать с кем-то. И вам будет важно общаться, ощущать поддержку и находиться в эмоциональном контакте. Ну и плюс, так как этот аспект у нас — страсть и увлечение, то вы можете почувствовать сильное желание чем-то заниматься. Это месяц, когда многие из вас могут прочувствовать, что нашли свое предназначение, что в каком-то деле вас сопровождают удача, у вас горят глаза, вы хотите заниматься именно этим. Поэтому на самом деле месяц очень хороший, главное не пропускайте вот эти знаки, сигналы и давайте себе возможность чувствовать и понимать в этом месяце. С 1 по 5 число Марс будет в аспектах к Урану и Сатурну. Этот период максимально подходит для работы и причем это хорошее время, чтобы разложить все по полочкам, чтобы разобраться в каком-то деле. И по сути в этот период важно не спешить, важно действовать по плану, последовательно. И в целом это очень хорошее время для того, чтобы даже увидеть какие-то недочеты своей работы, исправить какие-то ошибки. 5 числа благодаря э, аспекту между Солнцем и Ураном может произойти внезапная встреча. Это хороший день для переговоров, особенно если вы хотите, чтобы все прошло в неформальной обстановке. Это период легкости, в общении, но главное позволять ситуации быть. То есть важно не направлять в этот день все только туда, куда вы хотите. Важно наблюдать за тем, как развиваются обстоятельства, и э, может сложиться даже лучше, чем вы предполагали изначально. 6 числа будет аспект между Меркурием и Нептуном, и по сути это аспект заблуждений и аспект невнимательности, и он сильно влияет на вашу сферу личных взаимоотношений, а также будьте поаккуратнее с финансами. 7-8 числа Венера будет в напряженных аспектах Курану и Сатурну. В эти дни может ощущаться такое трение в личных отношениях. Но с другой стороны, это период, когда можно опять-таки разобраться вот в отношениях, увидеть те моменты, на которые давно стоит обратить внимание. Поэтому… Эти аспекты помогают укрепить те союзы, которые являются в вашей жизни действительно надежными. 10 числа будет новолуние в знаке рак в вашем девятом доме. Знак рак это знак семьи, эмоций, и поэтому по данному новолунию может быть вот преизбыток эмоций, либо это встреча с родственниками, которые живут далеко, которых вы давно не видели. Либо это даже сообщение, которое вы получите издалека. Это может быть эм, какое-то важное бумажное событие, которое касается вашей семьи. Это может быть поступление ребенка высшее учебное заведение, либо что-то связано с обучением вашим, либо обучением ребенка. В любом случае, девятый дом э, расширяет наши границы. Это всегда что-то новое, тем более по новолунию. Это всегда какие-то обстоятельства, которые затрагивают в эмоциональном плане. Поэтому э эта новолуния может вам многое открыть. И э -э знак Рак поможет вам почувствовать единство с теми людьми, кто является вашим родственником. С 11 по 28 число Меркурий, планета коммуникации, будет находиться в знаке Рак в вашем девятом секторе. И это период общения с семьей. Действительно могут быть поездки к родным. Может быть так, что вы с семьей будете куда-то ездить в этот период, либо будет много общения с родными людьми. В целом, рак это, повторюсь, эмоциональный знак, поэтому на ваши планы и на ваш успех будет влиять то, в каком настроении вы и как вы выстраиваете общение с окружающими. И порой достаточно будет просто найти общий язык с человеком, понравиться ему, вызвать доверие, и это поможет вам решить много вопросов. То есть важно в этот период все-таки стараться быть мягкими в общении и, скажем так, Стараться находить общий язык с людьми, и тогда все дела будут продвигаться вперед. 12 числа Меркурий будет в аспекте к Юпитеру. Это очень хороший день для обучения, это хороший день для решения бумажных вопросов, для поездок. В любом случае, вы можете найти какую-то важную информацию. Юпитер дает вот такое ощущение наполненности, счастья. И в этот день вы можете вот ощутить это благодаря встрече с кем-то, разговору, либо даже новости, которую прочтете, либо услышите. 13 числа Венера будет в точном аспекте соединения с Марсом в вашем десятом секторе карьеры и жизненных целей. По сути, соединение Венеры и Марса распространяется на весь месяц, но в первой половине месяца действие этого аспекта более направлено на то чтобы идти к какой-то цели получить желаемое и это может распространяться как на работу так и на личные отношения что касается второй половины месяца то начинает потихоньку выходить на первый план тема общения с друзьями тема взаимодействия с рабочим коллективом и именно вот Общение с людьми будет играть очень большую роль в этот период. 15 числа Солнце будет в аспекте к Нептуну. Это хороший день для того, чтобы достичь взаимопонимания, для того, чтобы провести даже время наедине с теми, кто вам дорог, с вашими детьми. Это хороший день для творчества и для отдыха. 17 числа Солнце будет делать оппозицию к Плутону, который является одним из управителей вашего знака. Оппозиция будет на оси 3-й-9 дом поэтому день э, достаточно конфликтный. Старайтесь, э, скажем так, не провоцировать конфликты. Но если возникает какая-то ситуация, то важно отстоять свою точку зрения. К тому же этот день не подходит для поездок, особенно на большие расстояния. 20 числа Меркурий будет в аспекте к Урану. Это очень хороший день для спонтанных встреч, поездок. В этот день вы можете неожиданно получать информацию, новости, известия, сообщения. В целом может быть очень много разнопланового общения. 22 числа Солнце переходит в Лев на месяц, и в этот же день Венера меняет знаки, переходит в Деву по 16 августа. все это время Венера будет находиться в вашем секторе друзей. И поэтому в целом вот конец июля, начало августа — это подходящий период для работы в команде, в коллективе. Это время, когда... Вот удача будет как раз таки заключаться вот в том, чтобы уметь э, заинтересовать других э, и делать что-то сообща. 24 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем четвертом доме семьи и недвижимости. Полнолуние это всегда э, кульминация событий, э, это возможность увидеть результат. И по полнолунию мы обычно проживаем яркие эмоции и так как полнолуние в четвертом доме то эти эмоции могут быть связаны как раз таки с вашей семьей с родными с темой недвижимости и водолея это знак будущего поэтому обычно по такому полнолунию происходит то к чему вы долго шли планировали и даже может быть такой момент, что что-то реализуется, но все равно будет оставаться какая-то проекция на будущее, какие-то ожидания ваши. Тем более, что в день полнолуния будет аспект между Меркурием и Нептуном. Старайтесь не уходить сильно в иллюзии, в заблуждения. Это хорошее время, чтобы строить планы, но тоже чересчур этим увлекаться не стоит, так как… Это могут быть больше не планы, а какие-то воздушные замки. 25 числа будет оппозиция Меркурия и Плутона. И по этой оппозиции опять-таки могут возникать конфликтные ситуации. Неподходящий день для поездок и решения бумажных вопросов. 28 числа Юпитер выходит из знака Рыбы и переходит обратно в Водолеть. И будет находиться в этом знаке до конца года, до 29 -го декабря. Водолей это ваш сектор семьи и недвижимости, поэтому полгода вы будете сосредоточены на этой теме. И обычно Юпитер в четвертом доме дает возможность ощутить дом как полную чашу ощутить единство с вашим родом, с вашей семьей, родными. Может появиться новый член семьи. Э -э обычно, когда Юпитер в четвертом. Могут быть свадьбы, обряды крещения. Юпитер очень любит вот именно какие-то обряды. И в четвертом доме эти обряды связаны с семейными делами. Но плюс Юпитер расширяет, поэтому в этот период вы можете расширить вашу жилплощадь переехать куда-то, либо навести порядок в ваших бумагах. 29 числа Марс переходит в Деву по 15 сентября в ваш 11 сектор друзей и коллективов. И это будет хорошее время для командной работы. Это период достижения результата и, в принципе, легкости, так как любое ваше действие будет получать поддержку. И важно находиться вот в этой коллеге, старайтесь не придерживаться той позиции, что вы вот хотите все делать сами, а наоборот, вот это хорошо, если кто-то интересуется вашими действиями, предлагает помощь. В это время это действительно будет вам полезно, выполнять что-то совместно с другими. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным.